Поэтому хочу сказать: со стороны вот, Министерства здравоохранения значит, так, и, и врачей нужно отметить, что впервые так произошло вообще в республике Калмыкия, когда в общем -то, одним махом накрыла не только республику, но э, всю, планету, да, всю планету. Да всю планету накрыла. И когда впервые мы столкнулись с такой э, вещью, значит, так вот под, сам подход, он, конечно, был ошарашен. Многие были не, не и, и на региональном, и на федеральном уровне. Значит, когда во время выбора главы республики, значит, мы приехали к депутату, вы об этом прекрасно знаете. Когда спросили, ему подписаться значит, за нашего депутата, он говорит, а что это должен подписываться-то? А потом говорит, ну вы же депутат, как я депутат? То есть, депутат избран, он даже не знал, что он избранный. То есть, 4 года он депутат, а он до сих пор как бы, человек не знает. И такие случаи есть. КТК, значит, труба, которая идет, там, значит, и со спутника смотрят, охрана целая ходит, значит, там, значит, ведут до 5,5 тысяч километров, значит, нефтепроводы, значит, и газопроводы, охраняют как будто атомную электростанцию. Тут, значит, вода, которая сегодня для республики Калмыкии является источником жизни, например, да, людей, разворовывают. ее разворовывают на ходу и сегодня говорят, мы ничего не можем сделать. Ну, конечно, обнуление. Но для меня, например, это неприемлемо. Половина сразу четко, ясно сказали, что мы голосовать за те поправки, которые вошли на сегодняшний день, за Конституцию не будем. Мы сегодня четко, ясно То тогда... То мы так... не будем голосовать или мы будем голосовать? Нет, нет, нет я имею... прошу прощения. Мы будем голосовать, но мы будем против голосовать. Мы не поддерживать, не будем, это точно. У нас, например, вот, где была Площадь Победы, да? угу. проводили митинги все, в общем-то. На сегодняшний день там идет строительство идет, я думаю, наверное, до осени они будут строить там. А после осени вполне возможно, что примут решение в другом месте проводить митинги. Скажут, там будет площадь, она предназначена для празднования, закроют ее, значит, так, там поставить значит, какую-то военную технику, привезут при, какую-то, поставят туда, граят, скажут, это музей, там нельзя проводить, соответственно, законность. Здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем цикл наших передач. Сегодня у нас в студии заместитель председателя народного хурала Руководитель фракции КПРФ в Хурале и... Нет, за начал. заначало. Медленно, Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях заместитель председателя Народного Хурала, руководитель местного отделения Коммунистической партии России Николай Дневич Нуров. Николай Дневич, у нас пандемия, знаете, да, кризис. Как вы, вот, вы, как заместитель председателя Народного Хурала, оцените деятельность вот нашего Министерства здравоохранения, ну, власти в период пандемии? Ну, что такое очень актуальное у нас. Проблема на сегодня да? были и заражения, и летальные исходы. Хотел бы услышать Вашу ответ. Я бы хотел вот, сразу, предваряя Ваш значит, вопрос, ему ответ. Хочу сказать, что, например, я бы разделил на два этапа. То есть, вернее, на две стороны. Одна сторона, которая, значит, как бы должна заниматься пандемией, значит, так, и проводить, значит, и государственную политику, значит, и на республиканском уровне. А вторая сторона, для кого это проводится. То есть, те люди, которые, в общем-то, для, вернее, для кого проводятся. Поэтому хочу сказать, со стороны вот, Министерства здравоохранения, значит, так, и, и врачей нужно отметить, что впервые так произошло вообще в Республике.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 Они понимали, что только вместе мы сможем сделать, помогая друг другу, поддерживая друг друга. Это впервые произошло что-то таким образом, что люди сами начали заниматься. Здравоохранение, конечно, впервые произошло такое, что они впервые встретились с такой пандемией, значит так, ковидом 19. И естественно, конечно, сложность была, но на сегодняшний день могу сказать, что... По крайней мере, претензии каким-то врачам, условно говоря, на каком-то уровне, значит, я бы, например, не предъявил бы. Но хочу сказать, что само здравоохранение – это не только Республика Калмыкия, а это, естественно, здравоохранение Российской Федерации, естественно, конечно, связано с бюджетом. То есть, когда деньги не ушли, пришли, где-то там болтается. Ну, примером, вы можете, может быть, оплата для медиков, которые работают, вот, скажем, с заболевшими Почему тогда, если человек, значит, взять скорую помощь, если, например, они, значит, привезли, условно говоря, за неделю, да, два человека, значит, вот а там сделал норматив, якобы, вот за два человека мы тебе заплатим там по тысяче, полторы тысячи. Ну, это факт говорю, я, может быть, она и в республике не была, но, в принципе, в, в, на территория российской федерации не мешал, пока да. не мешал поэтому это, это вполне возможно потом например там проблема была значит, с санитарками на мой взгляд я считаю что все люди которые хоть один хоть два там при хоть там постоял значит, в общей э, э, палате с заболевшим человеком все они должны получать потому что они подвергаются риску и сегодня, когда человек подвигал, может быть, он зашел в палату и вышел, значит, и для того, чтобы заразиться. Я хочу один пример перевести в 60-е годы, значит, получилось так, что в СССР, когда о, да, завез, значит, один из ученых, значит, который выезжал за границу, завез ОСПУ, значит, вы представив себе, это было такое речащий случай, когда, значит, и власть полностью значит все от отрасли считая, значит, и силовые структуры, здравоохранение и сами люди, которые, в общем-то, подвержены были этому, они просто в одну и буквально вы знаете, да, значит, где-то в течение, значит, несколько часов, в течение недели, все это было локализовано, значит, проверено. Значит, десятки тысяч людей значит локализовано после этого значит в принципе на мировом сообществе значит, воз значит, принял а э, они скал, они да. да объяснил что в ссср значит здравоохранение и естественно конечно само правительство и руководство значит, обеспечило чтобы вот это, вот этой пандемии в не было естественно конечно тогда, тогда был и пример потом вы знаете что прививать, значит, вакцины в оспы, начали во всем мире принимать. И после опыта. После опыта, да. И, в принципе, одна из болезней, значит, которая полностью на планете была погашена, придавлена, значит, это оспа. Остальное, по крайней мере, так до сих пор как бы живет. И мы, к сожалению, например, увидим, что и новые вирусы появляются, новые микробы. Мы должны быть готовы сесть, конечно. Я хочу сказать, что Оценить, вот я отдельно не хочу там, но ну, по крайней мере выделить здравоохранение на сегодняшний день. Еще раз говорю, не руководителя здравоохранения, а все сообщество, значит, что они на сегодняшний день очень хорошо сделали Но другой вопрос, я про вторую сторону хотел бы сказать. Про население. Про население значит, не всегда. Наши, значит, жители, наши земляки, в общем-то, относятся ответственно к этому. Если идешь когда по городу и видишь, что, например, молодые люди, в основном, конечно, молодые люди, идут, значит, без перчаток, без этого, значит, на ходу пьют пиво, там, курят и так далее, и так далее, и, конечно, это они подвергают себя опасности. Второй вопрос, когда, например, в конгломерате домов, в квартале, значит, там, значит, выводят детей, ну, понятно, что это сложно, но... В любом случае, ответственность родителей и тех людей, которые отвечают за, за, за детей, значит, грамотно ответственность заболеть в любом случае может быть. Поэтому, значит, вот, на мой взгляд, мне кажется, безответственные действия, ну, некоторых Наследие. наших земляков, например. Ну, я говорю, некоторые земляков. Не зрели ли вы это безответственные действия населения с отсутствием авторитета власти, которая призывает сидеть дома? Потому что, я вам скажу, я вот сам видел, Первые две недели мы сидели дома. Потом уже, а и рукой махнули и пошли все. Их было очень много. Может быть, вот есть посты, есть мнения в соцсетях о том, что отсутствует авторитет у власти, и люди их не слушают. Я бы не сказал так, авторитет у власти. Mm -hmm. Вообще говорить, что если авторитет у власти, это очень сложно. Mm -hmm. Почему? Потому что власть, по-моему, на протяжении всей купили никогда авторитета не имела. То есть, хочу сказать, что, например, что значит власть? Это, естественно, та часть людей, которые сегодня, значит, руководят отраслями, значит, еще дело, император, царь, генеральный секретарь, значит, глава и так далее, и так далее. Так, да? Никогда, стопроцентное, чтобы, например, уважали, власть никогда не будет. Будет часть людей недовольных. Будут сейчас люди поддерживающих, это было всегда так, значит. И в целом, например, говорить, что, например, авторитет власти не имеет, я, например, не могу, потому что есть же сторонники, например, сегодня той власти, которая находится, и у них есть сторонники. И есть, и есть противники, правильно? Есть. Да? Единственное, хочу сказать, что недостаточно на том уровне, который сегодня существовало, во-первых, средства массовой информации здесь, в общем-то... Одна, то есть одна, сторона сыграла, так сказать, такую, там были вбросы, значит, в интернете, значит, в Инстаграме, значит, такие вбросы были такие панические, значит, да? вот. но они, кстати, они существуют, всегда будут существовать, значит. Задача власти, значит, это пресечь и четко и ясно давать указания, каким образом вести себя, значит, так, подключать туда те властные структуры, которые отвечают вообще за действия. Это в том числе силовые структуры, здравоохранение, значит, министерство образования, ну и так далее, и так далее, которые непосредственно, в соответствии с законом, должны обеспечивать безопасность людей на следующий день. А так, я хочу сказать, если говорить о том, что власть полностью, да, сегодня обеспечивает, то, конечно, нет. Конечно, нет. Ну да, так безусловно, это не искаешь. мы знаем с вами, я уже, как первый секретарь райкома, и мы сейчас, у нас выборы в районном муниципальное образование, ну и в сельском муниципальном образовании, как наша партия, как коммунисты, говорят, готовятся, какие меры предпринимают. послушать об этом. С учетом того опыта, который был у нас в прошлом году при прохождении муниципального фильтра, Знает, — Я думаю, что это интересный вопрос. — Первая значит, фракция сегодня значит, в плане законодательской работы в Хурале на, на этот год она запланировала несколько, ряд значит, инициатив законодательных значит, и поправок к законам. Вот. Одной из них является значит, снижение муниципального фильтра до 5%. А, в связи с пандемией, мы вот следующий... Круг... А, то есть это у вас уже... Да. да план да, законодательной да. работы, а да. уже все да, да, да, да. Мы подготовили, значит, мы хотим снизить его до 5%, значит, так. Вот. А там, как дальше уже на местном уровне, да, уже в уставах будет, уже будет это уже будет принимать на, как, как говорится, ну, район. Это когда будет, например, условно говоря, главы районных администраций, если будут они, например, там, к этому идти. Значит, у них будет меньше манипуляций для того, чтобы значит, перекрыть всех. Что касается выборов в этом году, повсеместные выборы Республики Калмыкии муниципальные, это районные муниципальные образования, начать сельско-муниципальные будут по новой будут значит, создаваться новые созывы. Естественно, конечно, мы в прошлом году, как вы помните, мы уже собрали совещание и на сегодняшний день, несмотря даже на пандемию, которая сегодня значит, самоизоляция карантин, мы естественно, конечно, работаем в удаленке работы, но тем не менее мы с первым секретарями находимся, скажем, в контакте и на сегодняшний день люди работают. Работает. Сегодня подобрана, подобрана кандидатуры, которая на сегодняшний день в районе муниципального образования. Мы почти завершили подборку кандидатов. Сегодня идет работа кадровых комиссий, которые рассматривают все кандидатуры, которые пойдут на утверждение значит, и уже будут представляться в списках или же там в одномандатных округах. Есть проблемы с сельским муниципальным но это с учетом того, что, например, их больше, во-первых, да, больше 200 значит, сельских муниципальных образований. А второе, это естественно, конечно, с людьми. Не скрою, я вам открыто скажу, например, что многие вообще идти депутатами не хотят. не хотят. Почему? Ну, во-первых, по всей видимости, в вот последнее время, значит, к тем депутатам, которые, по крайней мере, я хочу сказать, о тех депутатах, которые избраны, значит, от имени Коммунистической партии Российской Федерации, от республиканского отделения наших местных отделений, значит, вполне возможно, что они в разочарованы. Я открыто говорю они разочарованы своей деятельностью. Почему? Потому что, во-первых, они ничего не решают, значит, никаких документов они там не принимают, значит, вплоть до того, что вполне возможно, а у нас были случаи, когда вообще депутатов не собирают, вообще не собирают, а принимают, я имею в виду сельское муниципальное образование, а принимают какие-то решения, выдавая о том, что депутаты собрались и ушли. Такие случаи Формально. есть. Формально, да. Плод до того, что, вы знаете, случай был, когда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 Поэтому, говорю, есть трудности, если формально подходить, то любого человека можно ставить. он туда вообще не ходит, никогда не участвует значит, в собрании депутатов. И, в принципе, даже, как-то если не подошли к нему и сказали, ну, мы знаем, там человек стоял рядом, как ты депутат, ну, по сей депутат, там специалист, видимо, или кто там начал подсказывать. Там. И все остальное. К сожалению, вот эти формальные подходы, еще раз подчеркиваю, формальные подходы значит, при формировании сельско образова... депутатов сельско-муниципального образования, значит, они дают повод, причину для того, чтобы люди вообще не шли э, избираться значит, в депутаты, в муниципальные депутаты. То есть мы подорвали тот авторитет, который существует и который Почему? должен... Почему? Ну, к... Почему они говорят, мы ничего не решаем, зачем идти у депутатов? да. Ну, вот знаете, вот я считаю, что все-таки это неправильно. Э, неправильно, почему? Потому что э, сельская территория, она должна управляться, на, на сельской территории в соответствии с законом, значит, так... Российской Федерации, значит, они имеют право принимать любые решения на основании устава, значит, на основании федерального закона. И если, например, конечно, если власть подбирает тех людей, которым угодно, значит, и можно даже его не приглашать, конечно, так будет. А рядом стоят, вот вы, например, стоите рядом. Вы почему допускаете такие вещи? Я, я, я, вот я считаю, вот. что проблема отсутствия образования и, ну, самопознания, что вот, люди... Не хотят, вот, Вы знаете, я не думаю, что, например, образование, учатся. да, вот образование не является так, да, приоритетом, значит, так или э, критерием, например, чтобы он стал депутатом. высшего а, а у, у нас образовано вот именно в этом смысле. а значит, значит, политическая политическая, политическая, чтобы да. знать, там, участвовать. В этом. Я, например, считаю, у нас есть депутаты без образования и вот. все остальное, но они, во-первых, авторитетные вот. у себя на территории, сельского сельском поселении, и к ним прислушиваются, значит, и более того, и к ним, да, и они активны. но э, всегда бывает так, если, например, он как бы недопонимает многих вещей, у них есть возможность проконсультироваться и спросить, как это сделать. У нас для этого есть, существует значит, служба юридическая, значит, есть значит, и первый секретарь в районе, значит, и депутаты ну, более да, опытные. Ну, поэтому необходимо... А так, что э, в этом году выборы, я думаю, что, например, после 15 июня, в соответствии с законом, значит, районы муниципального образования, да, и э, на уровне районных муниципальных образований. Те, э, да, те э, учреждения, которые должны объявить выборы, ну, это естественно собрание депутатов сельских районах, они должны уже 23 на ну, по-моему, последний срок, значит, с 15 по 23 по они должны объявить значит, выборы в каждом муниципальном образовании. Да. Поэтому я от пользы случаем хочу обратиться и ко всем нашим землякам, значит, с соратником членом, значит, сочувствующим, которые сегодня идут. Если у вас есть, скажем, такая причина для того, чтобы пойти в депутаты, изменить ситуацию на своей территории, ради бога, мы готовы рассмотреть, значит, те кандидатуры, потому что мы не всех знаем. Да. И я хочу откровенно сказать, у нас не во всех населенных пунктах есть, значит, первичное партийное отделение. К сожалению, например, есть такие пункты, и даже довольно-таки крупного, особенно на западе у нас республики, значит, так, в районах, там есть крупные такие сельские поселения, на которых значит, один порт, портработник, да, который там ведет работу и все. К сожалению, есть такое, значит, поэтому... Я думаю, что для нас, у нас дверь открыта для всех. Если человек, такое горячее сердце у него, значит, так, и самое главное, у него есть стремление, значит, изменить что-то, значит, так, лучшую сторону для своих земляков, для близких своих, пожалуйста, мы готовы открыто рассмотреть. Да, динатору. можете обратиться в райком или Да, пожалуйста, конечно. и рассмотреть вашу кандидатуру. Последний сам водовод мы ввели из чужой территории, угу. правильно ведь, да? Но не, не, не довели, которых а, не довели. Но почему-то молчат луки. Нас есть два района, это экономически самые сильные районы были, так? Да. И второе, значит, там могли производить, и там могли быть перерабатывающие промышленности быть, Там могла быть вода, и мы в вглубь степени завели воду и так далее, и так далее, и так далее. Так далее. Решу, я прошу. не знаю. Я я еще раз говорю, я не националист, я вырос. Родился в Астраханской области, вырос, вы понимаете, в совершенно другой среде и в, начале, ну, в школу пошел туда. У меня вообще к астраханцам отношение самое так хорошее, хотя у меня родители, отец мой, значит, он является, значит, ильичинским, выход, выходом с ильичинского рода. Но тем не менее, значит, я хочу сегодня, если подходить по государственному, значит, так мы должны вопрос ставить так. Ну хорошо, мы сегодня не будем поднимать этот вопрос. Тогда не говорите, где же брать воду. Вы нам должны сюда продлить. То есть или с Волги мы должны сюда зависеть, подать сюда воду, значит, так, или же где-то с другой, или же делать, например, вопрос э, оккультуривать, э, капитальный ремонт делать э, водохранилище, значит, Чеграйского, значит, сюда запустить воду, чтобы, чтобы не было этой проблем. Эта проблема идет в 60-х годов, они все время плачут, говорят, говорят, значит, но этот вопрос не разрешается. Если бы хотели разрешить, то вопросов нет. Сегодня для потребления. Uh, То есть значит, воды. Или для... дайте нам два района. Да нет. Или нет, нет. Нет, не так. Вопрос должен бы стоять. У нас были и существовали водные ресурсы, mm -hmm. к сожалению, тогда получилось, что в 1943 году они ушли и все. Но на сегодняшний день, если вы говорите, что нет воды, и мы не можем этот вопрос решить, значит, это решается легко. Северно-групповой водопровод, который значит, разворовали, он же был новый, совершенно mm -hmm. водопровод, значит, mm -hmm. его сяли, разворовали. Кто разворовал? Мы сами разворовали. Более того, он еще был, значит, на федеральном уровне, значит, так. Сегодня хотят тот водовод, который не достроили, передать его нам на, на баланс и сказали, вот вы и сами, вам нужна вода, вы сами делаете. Это неправильный подход. Вы меня извините, вы ее ведете с определенной территории, значит, завтра что-нибудь случится, они нам перекроют, сказать, и не будет вам воды. Так нельзя делать. Он должен оставаться на федеральном уровне, значит, так. Там должна быть федеральная структура, будет, значит, так, потому что вода,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 Ну как так? И, и, и этот вопрос, он должен же быть, не надо человеку, который сегодня работает в этом отношении, я хочу сказать, и главе республики, значит, так, и исполнительному органу, значит, так, этот вопрос необходимо ставить конкретно. То есть не просто «дайте мне», нельзя так вообще подходить, это не по государству подходит. Для того, чтобы «дайте мне», вы должны подготовить обоснованные предложения, для того, чтобы правительство это приняло. А то сегодня мы водовод вели, водохранилище вели и так далее, и так далее. На сегодняшний день на улице 40 градусов жары, значит, так, а у нас ничего нет. Вы знаете о том, что сегодня, вот буквально через неделю, через две, начнется проблема по Гебрульскому району, значит, и по Привитинскому району. Почему? А потому что сейчас вот а, хамур, значит, пересохнет, и дивное перекроет, сейчас замкнет, замкнет, дивную воду не будут давать, значит, так. А ростовщане сейчас колодцы все позакрывает, значит. А у Гебрульца вообще нет на сегодняшний день воды. Поэтому в этом отношении должен быть подход такой. Мы должны предложение сами сделать. Четко, ясно сказать. Мы не просим у вас там подачки и все остальное. Все, что, например, мы получим, мы вернем вам шерстью, мясом, значит, так, продукцией, животноводства. Так ведь, да? Овощеводство. Ну, Сегодня, чего, да, например, нужно, ну, конечно. И, естественно, конечно, обоснованно... Воду, да. воду, воду на сегодняшний день, она первостепенного водоснабжение. ей необходимо непосредственно заниматься, четко и ясно, подключаться всем. И депутатам, и правительству, и главе, значит, так, и нашим сенаторам, которые сидят в этом, значит, два человека сидят в этом в, в Федерации, в Совете Федерации, значит, и депутатам Государственной Думы, которые от нас находятся. Ну, вот сколько, 30 лет уже в Новой России живем, до сих пор вопрос-то не решается. И мы все время вот, стонем, плачем и говорим, что нет воды, не можем сделать, нужны средства, нужны деньги, все. Так просто нам деньги никто не будет выделять. Угу. Необходимо четко ясно говорить, что мы, вот, например, здесь берем деньги, на течение значит, 10 лет строим и все остальное, потом, значит, дальше мы будем отдавать продукцию или чем-то еще. Семья, значит, вот. Ну, давайте вот с региона чуть уйдем. Поправки Конституции. Вот. Скоро у нас начинается голосование по правку Конституции. Х Хотел бы узнать позицию КПРФ по поправкам как Центрального комитета, так и на региональном уровне. Что ну, вы скажете? Вот я... Первый Спасибо, вопрос. Спасибо и и вопрос. второй вопрос: вот. что делать людям? Идти голосовать, не идти голосовать, идти голосовать против, что рекомендует партия? На сегодняшний день, вы знаете, буквально значит, три дня тому назад значит, Центральный комитет, президиум Центрального комитета сделал заявление вот, и где-то принято решение, что мы поправки Конституции поддерживать не будем. Коммунисты не, коммунисты не будут поддерживать на сегодня, насколько я знаю, готовится документ, постановление, по которому уйдут, значит, во все э, республиканские, областные, краевые комитеты, на котором будет решение, подчеркнуто что коммунисты не поддерживают, и мы будем обращаться к своим сторонникам. И мы предлагаем альтернативное голосование провести в тех помещениях, где у нас есть, в районах, значит, и в, в, в республике Калмыкии на территории Иллистинского городского комитета, городского комитета, значит, мы проведем, значит, альтернативное голосование, и которое... Своей поправкой. Да, сверх поправкой Конституции, естественно, да. конечно, это 1 июля, как было объявлено, значит, мы проведем там, и я обращаюсь ко всем нашим, значит, землякам, если такая возможность, мы дадим адреса, дадим значит, телефоны, дадим, значит, э, место, адреса, место, где, будет, значит, где будет, проводиться выборы. То есть они приходят, э, будет определен сам. Просто тоже можно голосовать. Мы, мы сейчас продумаем. дело в том, что там и сложности. Вот. Поэтому мы альтернативно будем проводить. Что касается, например, почему так произошло, значит, так, вроде бы как бы и поддерживали там, да, мы надеялись на то, мы более 180 поправок несли в компартии, в том числе республиканской компатии коммунистическое отделение, вернее. Более 15 поправок, это были серьезные были поправки, значит, так. Да? Часть, как бы скажем, для того, чтобы нас прикрыть, там, они, в принципе, ввели, естественно. Но самые основополагающие да, вещи, которые мы предлагали, ну, в первую очередь, например, мы говорим, что необходима национализация, значит, главных отраслей значит, экономики, которые должны будут под э, контролем государства находиться. ну, к сожалению, не произошло. Мы говорим о том, что, например, все сырьевые ресурсы, э, значит, которые должны добываться на территории Российской Федерации, они должны будут находиться а в государстве, да. естественно, конечно. И тогда бы не было значит, повышения пенсии, тогда бы не было значит, проблем значит, с детьми войны, которым сегодня бедным значит, не можем мы определить пенсию, да, сказать, там, чтобы они, как ветераны Великой Отечественной, тоже получали ее и так далее, и так далее. Деньги есть. Вот на сегодняшний день, в принципе, в остатках государственных предприятий, на остатках коммерческих предприятий, в банках на счетах, значит, лежит 75 триллионов рублей. К сожалению. Ну, естественно, ну что говорить о том, что, например, Центральный банк на что не подчиняется не правительству, ни главе. Он отдельное государство. Что хочется делать. Ну да, вот, на сегодняшний день так. Поэтому говорить о том, что у нас нет денег, мне казалось бы, это преждевременно. И, с одной стороны, это, как бы, знаете, ну, нечестно говорить о том, об этом. И, естественно, конечно, вот те поправки, которые в мы предлагали, они не вошли. Не вошли, значит, и мы долго, мы долго дискутировали эту тему. Я хочу сказать, что более 85 значит, у нас партийных организаций, региональных, республиканских, областных, Значит, половина сразу четко, ясно сказали, что мы голосовать за те поправки, которые вошли, на сегодня за Конституцию не будем. Мы сегодня четко ясно То тогда мы и так... не будем голосовать, или мы будем голосовать. Нет, нет, нет, я прошу прощения, мы будем голосовать, но мы будем против голосовать. Мы не поддерживать не будем, это точно. А мы предлагали собрать Конституционное собрание в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Собрать Конституционное собрание, провести значит, ту работу, которая необходима. И второе, значит, на монеты провести референдум, а не голосование. Ну, вообще смотрите? голосование в, вообще в правовом поле, значит, вообще нет такого понятия. Впервые. Так ну такое впервые вообще. Более того, вы, вы знаете о том, что буквально недавно на днях выступила Панфилова и четко, ясно на конференции сказала о том, что это формальность, Жиротовый. то, что Госдума приняла. Совет Федерации принял, значит, Конституционный так, суд одобрил. Да, Конституционный суд одобрил. То есть по паровому полю мы сделали все правильно, и оно уже вошло в силу. А это формальность. Это советую народом. Ну да, как бы совет или еще что-то, я, честно говоря, не знаю. Поэтому, значит, это, естественно, возмутило и всколыхнуло всех людей. Они говорят, ну что такое? Ну что, барана, что ли, я говорю, Стадо, в конце концов, таким образом, значит, так, нас. Ну, и приняли, приняли тогда, зачем? У нас согласие спрашивать. И это один вопрос. Естественно, конечно, на фоне этого дискуссии которые подошли в партии, значит, вот президент социального комитета принял такое заявление. Значит, Мы в общем, на сегодняшний день пришли к выводу, что бойкотировать значит, не вот, да. это голосование не надо. Надо все равно добиваться и идти работать. Хоть ты один там, но все равно надо, чтобы голос твой слышал. Второе, значит, необходимо прийти на участки, значит, или там через интернет, или каким-то образом еще. Необходимо, чтобы твой голос был учтен. Но он учтен каким образом? Твое решение, оно должно быть, быть там, в протоколе. То есть ты должен прийти и проголосовать против, если ты не хочешь. все дома, значит, ну, прекрасно понимаете, что... Как там 65% или 70% должны, отек, должны прийти на Курном 60% или 50%, из них на 70% должны проголосовать. В том числе, если вы не придете, конечно, твой, ваш голос будет там. Ну, к сожалению, вот выборы, которые проходят у нас в Калмыкии, они дают нам, скажем, возможность так судить. Да. Почему? Потому что мы знаем, как это происходит. Как ни крути, они это сделают. Но, я думаю, нужно показать хотя бы... Ну, -то. Более того, дело в том, что наблюдателя -то не будет. На не сегодняшний день я хочу вам сказать, что у меня был разговор с председателем общественной палаты нашей республики Схолхиново, он он действительно, он сказал мне, да, можно наблюдателя, единственное, что вы нам, с нами должны соглашение значит, подписать, значит. и на основании этого мы возьмем списки и как бы можем направить. То есть нам не отказали и сегодня. И информация проходила, что могут политические партии. Да, вот и он, он мне и сегодня и... подтвердил. Только единственное необходимо подписать соглашение и, естественно, конечно, на местах, кто хочет там помочь, поучаствовать вот в этом ради бога, пожалуйста, мы можем присоединяясь, мы можем проконтролировать. Спасибо. Недавно в соцсетях такое было очень интересное выступление Александра Зимбау по закону идентификации, цифровизации. Нам будет при Госдуме тихоря приняло, даже никто не заметил. Я бы хотел услышать как, вашу оценку как опытного политика. Значит, ну, насколько я знаю, коммунисты проголосовали против государственной друмы, против этого закона. А вот закон это был внесен в ноябре прошлого года. И почему, вы же понимаете, почему приняли эти вот коронавирус, начался да, под, да. под шумок, значит никто, чтобы не знал, ничего не делал. А так жаркие дискурсии шли. Я хочу сказать, что, в общем-то, в принципе, тогда, когда шли сами дебаты в отношении этих законов, значит, первом, втором, значит, а потом в, ма в мае, по-моему, да, или в апреле, приняли в третьем чтении, иногда были противников было больше. Каким образом говорили? ну, вы понимаете, чье большинство там, и, в общем-то, вопросов здесь не возникает. Ну, коммунисты проголосовали против. Я считаю, например, мое личное мнение, естественно, конечно, отрицательное. У нас достаточно иметь паспорт. У нас достаточно, что мы, например, прописаны. У нас достаточно, что мы, например, в жилищно-коммунальных услугах, например, все наши фамилии, вплоть до детей, у нас все записано. Нас достаточно для того, что мы имеем удостоверение, значит, зеленые СМИЛСы на каждого человека в Российской Федерации. Как он родился, так на него заводится СМИЛС. Куда еще? А вопрос уже, когда будет цифровизация и кодирование, и генетические коды какие-то будут, но это же вопрос уже... Ну, не знаю, я, например, вот, не верующий человек, да, но и не безбожник. И я, например, считаю, что, в общем-то, с одной стороны, конечно, чисто вот такое нравствовать, но каким образом вы должны. Получается, вы все время круглые сутки 24 часа находитесь постоянным контролем. Тотальный контроль. Тота, ну да, это получается тотальный контроль. И если то, что, например, на сегодняшний день. Я, например, честно говоря, я этого даже не видел. Честно скажу. Значит, и, и, Естественно, конечно, для человека это конечно ужасно то есть буквально свобода будет перекрыта ну как вы будете ходить но называем все равно будут контролировать я так понимаю естественно конечно и мы провели начать дискурсии на уровне значит, фракции значит государственной думе потом мы созванялись и ВКС в виде конференции значит было и нам дело сказали объяснение и, короче ну если он уже подписал, то, естественно, закон ходит в силу. Ну, мне кажется, знаете, что вот последнее время, последние десятилетия, значит... Свободу слова вообще у нас в Российской Федерации, на, на, по ней понимает так, что если, например, вводятся на, на, Нацгвардия, потом все митинги, которые должны происходить в соответствии с Конституцией, например, он, я имею право сказать, значит, Конечно. вот да, вот на сегодняшний день, вот даже взять пример Республики Калмыки, у нас, например, вот где была площадь Победы, да, угу. проводили митинги все, в общем-то, на сегодняшний день там идет, строительство идет, я думаю, наверное, до осени они будут строить. А после осени вполне возможно, что примут решение в другом месте проводить митинги. Скажут, там будет площадь, она предназначена для празднования, закроют ее, значит, так там поставить, значит, какую-то военную технику привезут при, откуда-то, поставят туда, гроят и скажут, это музей, там нельзя проводить соответствие законом. В а, еще нельзя ходить Да, там, нет, в месте ну это закона. Музей нельзя проводить. На, а мотодроме, а вы, на мотодроме, пожалуйста. Mm -hmm. Не на мотодроме, но может на ипподроме даже, пожалуйста, mm -hmm. там проводите. Вот. ну Поэтому э, на сегодняшний день говорить, и вот эти вот все методы, которые сегодня, по ним уже, вы знаете, и людей привлекают, а сегодня появилась значит, информация о том, что людей, которые высказывались в соцсетях, в соцсетях. Но я, конечно, противник того, чтобы вообще людей обзывать там, да, и некультурно, и все. Кстати, я хочу вам замечание сделать, да, когда, значит, проводились митинги, они, там, оппозиционные какие-то, многие товарищи, которые, в общем-то, отвечают за эти митинги, да, выступали допускали. когда, значит, допускали такие месяцы, там, значит, нецензурная брань была, значит, ну, разве так можно? Здесь Если вы есть. в политике, значит, у вас что, нет других слов и доводов? Если у вас других слов и доводов нет, ну, зачем идти тогда в политику, значит, так нельзя делать? Здесь значит, это, во-первых, какие-то были националистические какие-то выпады были, значит. Но вы меня извините, там же стоят люди, не все поддерживающие, почему вы как бы даже и представляете их туда. Поэтому я считаю, что должен быть такой диалог, если вы хотите, чтобы диалог был, он должен быть идти на нормальном а человеческом, конструктивном языке, и тогда будет нормально. А так я, например, считаю то, что, например, сейчас происходит, конечно, это урезание свободы прав человека, значит, свободы слова. И думаю, что в этом... Для нас, например, для Компартии это вообще неприемлемо. Есть Конституция. В соответствии с Конституцией необходимо начать на сегодняшний день. Ну, если вы уже говорите, то у нас на сегодняшний день, по-моему, и Конституции тогда получается нет. Да. В связи с тем, что она обрезана, там многие вещи, значит, введены. Вот. Ну, тут объективно говорить, естественно, конечно, много там поправок, которые внесены, они, конечно, имеют право жить и участвовать. Какое из поправок у вас больше всего внесет? Ну, конечно, обнуление. Но для меня, например, это неприемлемо, когда руководитель страны, авторитетный политик, не просто на уровне Российской Федерации, а в мировой, на мировой арене, его, он является одним из первых политиков, которые делают, в общем-то, на, на международном уровне, к которому он к которому многие вещи он сказал, что он не будет не пойдет на такой срок. А потом сам, само, знаете, вот это внесение поправок было, знаете, каким-то таким... Такого уровня человек не может так это сделать. Я понимаю, что Валентина Терешкова, значит, ее там попросили, все. Может быть, она искренне даже сказала. Вполне возможно, что она искренне так считает. Ну, сказано, сказано. Значит. И, естественно, конечно, это... я не думаю, что это есть хорошо. Ну, что касается Штыгашева, да, председателя Верховного Совета Хакасии, я уже сказал, что партия приняла такое решение, ну, и она и принимает. Это ее право, в принципе, это члены Единой России, хотя я знаю, что он коммунистом был всю жизнь. Его высказывания, как я уже отметил, что они значит, должны быть рассмотрены в суде, или значит, в мировом суде, значит, или в общегражданском суде значит, Ему должна быть дата оценка Это однозначно Потому что человек ясно, четко изложил свою мысль И сказал значит, о том, что 200 тысяч человек значит, калмыки вырезали значит, я, Тем более он еще не назвал, какой период это, это все случилось не Он говорит о том, что из-за этого нас и, как бы, и выселили Хотя все прекрасно знают на официальном уровне, сколько калмыков значит, воевало на стороне немцев в Верхмате, и сколько было цивильных людей, которые ушли вместе с, с, с этими, значит, коллаборационистами. Поэтому я не знаю, почему воспринимаются такие вещи. Хотя я хочу сказать, чтобы в средствах массовой информации на, и скажем, на пространстве интернета нередко высказывают, и там... Официальные газеты говорят, там 15 тысяч было, значит, калмыков, значит. Есть такой писатель, ой, из головы вылетел, значит, так, где, говорит он, на 30 тысяч калмыков, которые вали. То есть разные, но официальное лицо. Значит, тем более, что у нас э, с хакасским народом, значит, так, джунгарское ханство, при джунгарском ханстве, они входили в состав, значит, джунгарского ханства, значит, у них история, значит, у нас общая, значит, говорить об этом, значит, тем более голословно. Если не голословно, тогда скажите нам, да, что да. есть такие, значит, цифры, есть да, архивные не документы, не. документы, значит, и я несу за это ответственность. Я вам скажу, если надо будет в суде, я все это раскрою. Но, к сожалению, этого да, не да, произошло. Да. Поэтому я считаю, что э, значит, наш будем говорить так, уважаемый старейшина или неуважаемый старейшина, в этом отношении должен нести ответственность. А как партия решила, там уже, так сказать, решила. Ну, ну и традиционный, Николай Ильич, что пожелаете нашим зрителям, подписчикам на напоследок? Ну, первое, естественно, конечно, всегда, я говорю, вот э, терпение, терпение не только, например, вот, то, что происходит, -то коронавирус, на самоизоляции, очень сложно, например, я вот прекрасно понимаю наших стариков, которые сегодня заперте сидят, значит, и детишек наших, которые, вы представляете, понимаете, закрыты в многоквартирных домах, которые закрыли их, они, бедные, уже не знают, что это делать. Конечно, я думаю, что после 21-го произойдет... В такой жере невозможно просто сидеть. Заболеть люди могут просто заболеть, и все, да? Естественно, конечно, хотелось терпения. Самое главное, чтобы все-таки после 21 -го года мы все-таки вернулись, хотя бы как мы жили, то есть у нас была возможность, значит, гулять, ходить. И самое главное, я думаю, вот те, та поддержка власти, и на федеральном, и на республиканском и дошла до каждого своего получателя, значит, да, и каждый смог их использовать для того, чтобы, например, наладить свою жизнь. И, естественно, конечно, здоровья и удачи вам всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Николай Адмич. Ну, дорогие друзья, завершу...